Сколько часов в день вам комфортно находиться рядом с людьми? Я. Часов? <смех> <смех> вот они. Видите, не зря котей елки роняют. Они знают, что это зло. Вот наш мир. Алтарь зла. Самый. Вот они, их да. Молодцы какие. Врачи рекомендуют уже сегодня начать принимать по 2-3 столовых ложки майонеза в день, чтобы избежать майонезного шока на Новый год. <смех> Ой, Опять от это вот. Надо успеть показать <смех> эти... Мемчики, вот, да? этот самый медведь встречался с этим самым. И вот какой-то флаг почему-то. Интересно, что может быть для всего мира по-прежнему красный этот там молоткастый а тут, блин, на уши или ну, в реальности какой-то на навешали. Пиздеть, что пропорции неправильные. Это не советский флаг, это флаг еще какой-то хуйни. Да вам, блядь, вот эту красную тряпку суют, блядь. Давайте будем этот самый на распиливание Советского Союза. Кончилось время уже все это дело. Теперь надо обратный процесс. Не захотите нормально, добровольно собрать державу, вам сделают СССР 0,2, как вот Суворов написал, да? Вот, сделают 0,2. 2 Но 0 они тоже будут. ГУЛАГи 0-2 будут. Индустриализация 0,2 и все такое прочее. Вот. Не захотите, будет специальная операция, которая будет длиться столько, блядь, пока вы нажрётесь этой хуйней, понимаете? Или переключат на другую, но еще более такую, понимаете, чопик еще толще будет. Если вы думаете, что специальная операция, это больно, вот, не будете мозгами шевелить, да? Более активное взращивать. включение будет осознанности. Поршень этот будет колючий, с этими самыми, ну, в общем, придумают, понимаете? Придумают, у них есть там заготовочки. Вот какое интересное видение. Давайте подумал, к этому отметим. Сначала переходить. что? видение, вернее. Я подумал сначала, что это деревья, а потом смотрю, такая структура. Видите, вот тут вот такая кольцевая, и вот тут вот особенно заметно. Это как на 3D принтере напечатано. Он вот слоями. Вот так вот. Природа на... наваления технологии. И вот их аж целые, видите, древа такие, ну, искусственные. И я тут, а, вон, веселуха, водичка, зелень, прекрасно, вон, балкончик, террасы, да, вернее. Да? да, супер. И все этот самый, помните, Дирижопль. это давно уже высказано. Вспоминаем, что это такое. Висячие сады Семеробиды. Вот про них не говорят почему-то, что было ж такое чудо света, общепризнанное, да? Там мы смотрели про какое-то испытание каких-то машин, ну и вот в, в 60-е годы, в Южных э, Республиках толщина снега достигает, вот видите, 60 сантиметров. Ну, там говорят о целесообразности гусеничных этих самого Ну, разного вида тягачей и все такое прочее. Но это по сути запустили так называемый Советский Союз, наш план мироздания. Ну, нихуя не продумали, блядь. Ебали эту зиму, блядь, на чем ездить? На кобылах хуй вам. Вот, извините за это самое. На автомобилях, а нихрена они не едут. Не И начали, блять, это придумать тягачи всевозможные, а оно хрена все равно ну, не едет. Ж, понимаете, мы смотрим это самое, война прошла уже, это 60-е года. Как не додумались до гусеничной техники, что ее только сейчас вот начинают применять. А как же ж ездить по снегу? Четыре зимы воевали, на а как, А как воевать в снегу, в 60 сантиметровом? Ну, может быть, там она меньше в этой, там, Германии. Но, опять же, проходили-то по захваченной территории Советского Союза. Как на танке проехать 60 метров, если... Не по... Они говорят о том, что гусеничная техника не подходит. Нужно большие колесные вот эти вот... Потому что большой подходит, танк не подходит. Он, этим. сука, тяжелый, охуенно тяжелый. Правильно. Мы вспоминаем этот самый, да, фильм, давнишний-давнишний этот фильм, «Два бойца» назывался, да, когда там эти рассуждают. Саша, а вы знаете, что самый маленький танк это 30 тонн, понимаете, это, это даже не автомобиль, он просто сядет на жопу не и забьется, все, и хрен его за снегом. этот самый. Вот. Но здесь еще более этот самый, опять же, я заметил ко всему прочему, да, очертания другие, так называемого Советского а, Союза. Что, да. вот. вот, пожалуйста, Камчатка, да, ну да, это полуостров, а это что? Это Сахалин, а почему он соединен с материком? Понимаете, мир другой. Еще не, э, только его запустили, еще никто не знает, как доехать до этого Сахалина, этого воде Есть Владивостока. Там нету этого. Ты жарил новая земля, еще что там вот остров. Да, большой. есть Новая земля, на которую мы ходили с пароходом. Здесь Новосибирские острова, а их нету. Их еще не исследовали. Какой там Семен Дежнев или там эти самые. За три моря хождения. Да, да? или да, это Афанасий Никитин. Этот. Какое, блин? Елы-палы. Вот он, блин, все. Не было ни Китая, блять, ни Индии. Нихуя не было кроме Советского Союза, блин, еще не исследовали, не создали этот мир, не было ничего, да, никаких этих слов. Про самых... крайные земли вспоминаем, псковские, которые были в словаре Даля по-старому, про края, краевая система, почему край? Краснодарский край. А что там, все за краем? Как это? Ну, краю стремиться, понятно, можно так, что это хорошо все там было. Но все это равно что, это окраина, а а значит, край. Вот. Дальше ничего не было. Магадана нету, блядь, а на дырь показан, блин. Ёлы-палы. Это пипец, да? Калымский край. Вот он, Калымский край. Конфигурация другая. Края, края, вот они. А они вот, блин, там мы вот эти самые. Да нету, блин, нету разграничения границ, поэтому и затеяли специальную эту операцию, потому что надо узнать. А где же это, блин, гребаная хохляцка, ну, хохляшка а это заканчивается? А до этого еще в Яндекс этих картах, ты же помнишь, убрали границы. Пока mm -hmm. виртуально, ну а сейчас делают это все, так сказать, в реальности. Михаил Маленков, край уровня. Да. Вот, это мы смотрели э, Тоже ж, Первой мировой э, в, в, войны, э, ну да, времен Первой мировой, немецкие марши. Вот и там страшно, там вообще мы потеряны, вот первые эти самые слова этого марша. Ну и вот тут так, так потеряно, ступаем мы на серую ничейную зо зо зону. Понимаете, вот, понимаете? 18 -го в года маршах. Или там 14-го когда там мировая война это типа Собрали ферма. под ружье и пустили. А что там будет Куда? происходить? Хрен его знает, блин. Ну а нам нарисовали, что это, ну, типа, первая мировая война, да? А текст почитаешь, блин, и страшно становится. А взрывы какие? А калибр каких этих самых? Вот это вот угроза, блин. блин которые сейчас нету, блин. Вот, сейчас эти 230 это, блин, самая страшная. А тогда были 450 и 500 с чем-то еще калибры. Американский пилот Второй мировой войны Луис Керц подбил 10 самолетов. Вот, судя по этим самым, по, на... по наклейкам. Ну понятно, фашистских проклятых этих самых там этих перебил. Вот что вот это за такое? Что за трубочки? Ну, японские, да, у них метролиз... милитаристский флаг такой был. А что, надо хвалиться, съебнут сбитым своим, что ли? Американский флаг. Есть какие-то флаги с полосками бело этими самыми, но я не помню, что поди участвовали других стран есть, но они, наверное, совсем новые. Я не помню, что поди участвовали в этой самой войне. Так что он английский тогда пилот. Кого а че он, что он пил, тогда этих американцев с, союзников вот. ну, понимаете вот Написано вот американский. Все. Сочиняли историю вот эти подонки, вот эти вот подонки, академики. С арабского это путаники. Вот эти путаники сочиняли, писали диссертации, вот, получать эти баблосы, все эти преференции. Вот. А потом, возможно, да, даже это ре, ре, реализовали. Это вообще удивительно, как это могло быть. 1932 год, антифашистская демонстрация в Берлине. Ну, довольно много народу на площади на этой же, наверное, да, как она там? перед этим э, ну, здания, опять же непонятно. Рестах это или это что-то другое, другой совсем этот самый, да. А это еще до поджога Рестага. Это до прихода этого самого Элоиза Ильича, да так сказать, к власти. До прихода. А уже какие массовые протесты. Не вяжется это все, понимаете? Историю По временным этим рамкам так, давай вяжется. там 32-й, какая нахера, кто на, будет на, Напишем, что 32-й, да. А вот это вообще класс. Что-то не хочется, мне в поленный стан уже не хотелось, правда, никогда. Британские солдаты увязали в снегу в стены плача. Февраль 1921 года. Что ж такое, блин? Вот так вот. Вот. Ж и такое. возможно это не 21-й, возможно это 41-й или 42-й, вот, когда впервые включили эту зиму mm -hmm. хуеблядскую. Опять же, И повторяли. не помолишься, там что-то, блин, в феврале да. получается, махать головой по колено в снегу. ПАО «Магнит» запустила на Кубани центр по в Вешенах за 1 миллиард рублей. О, класс. Вот чем должны вот эти все семерочки, магнитики и прочие всякие эти самые нефти. Эти бонзы, вот эти всевозможные да. Которые придумали эти торговые сети Для отравления народонаселения. населения Должны выращивать Грибочки. вот Все подряд, блин Грибочки, апельсинчики Мандаринчики и прочие ананасы блин, Не хотите делать Это, чтобы было тепло, реально Делайте огромные оранжереи Ну какие милахи, а И вот их в этот Навертел. Знаете, какие классные, За любопытные, довольные, розовые. И Пятачки. большинство. Э, а мы же их убиваем. Мы ж вот мясо покупаем в каком-то там супермаркете, там шаверму какую-то эту самую. Да, вот. Или ну вообще фарма. Как можно вот это убивать. Видно, да? типа. Как? И любители наебнуть чего-нибудь мясного или псевдомясного говорят, что вот даже уважаемый, сверхуважаемый Николай Викторович Левашов тоже пиздел. Вот. Да вот листики же они тоже чувствуют, растения тоже они чувствуют, но это несопоставимо, блин, с этим самым, да, вот бегает вот это этот, хрюкает этот самый, да, мелота вот это ну разве это, это ж прорва, вот, мы же должны жрать не траву, мы ж не трава ядная, мы плодоядная. и мы должны кушать вот так вот, да, и после этого покакать. Вот, каким-то этим самым, да. И посадить какое-то семечко, чтобы оно выросло. Потому что если мы не посадим, нихуяшеньки не вырастет, блин. Будут они страдать, не будут страдать. Никакая трава, никакие растения, никакие деревья не вырастут. Несопоставимые все равно эти свинка это и помидор какой-нибудь. Несопоставимые. Там вибрации какие-то как-то засняли, проверили, что он тоже это самое. Это непосопоставимое не страдание. Да, надо переходить на питание чистой энергии. Ну пока что имеем, что имеем. Да, вот. Поэтому есть помидоры, это намного лучше, чем есть свиную рульку. Плазменная резка, вы меня удивляет, что ну, то, что режет еще ладно, где, где такие эти самые, как их Толщина выплавить? Толщина металла, что это такое? Чтобы его выплавить, его надо моментально, чтоб он затвердел, потому что он долго будет застывать, я не знаю даже сколько, и там будут процессы ну, негативные для плотности. В происходить. каких печах это делалось? Для каких целей, Какие инструментальная база толщиной, ну получается несколько метров толщиной. Зачем это такая толщина? Самая большая хренотень, металлическая, самая большая хренотень, это битинг, так называемый. Вот это центральный, внизу каждого корабля находится стальная балка, вот, проличной такой толщины, длинная, цельная, максимально, да, вот, ну... Ну, Самая большая она, ну сколько? Ну, прямоугольник такой, ну, 40 на 40, может быть, сантиметров. И длинная, в метрах не знаю, какие они бывают. Это самое большое, что может быть. Толще э, невозможно выплавить просто-напросто. А это это вообще неописуемо. Так же 11 минут. Так же 11, 11, -та, 11 -та, минут. надо минут. Серьезный Сэм про этот, стену Да, Наревели зиму. Вот это вот очень интересно, этот вопрос опять вот этих гугольщиков, казначея, вот, которые, блин, ну, ну, вы сами видели картинку его, все держители и все такое держат они только, наверное, свои яйца могут. Денежные знаки Омского правительства адмирала Колчака, 1919 год. А Колчак деньги свои, блин, успел сделать. А эти, блин, все только отменяют. Они хрена не предоставляют. Ни, ни, ни, ни, ни фиатные, ни деньги ни хера не предоставляют. Даже бумажки никакие не могут напечатать. Напечатал. Прекрасно. Вот видите, какие эти самые. Это даже лучше, чем при создании советской власти на винных этикетках писали «новые деньги». Советская власть. Почему? Вот почему-то адмирал Колчак решился на выпуск этих денег. Почему вот этот казначей, который там пяткой грудь себе отбил свою жирную, блин. Почему он не начнет выпускать какие-то эти самые денежные знаки и не будет их распространять в этой среде. Вот. И постепенно это торговые эти сети и прочее перейдут на оплату этих э, денежных знаков, которые будут раздаваться целенаправленно. Раз народ хочет деньги иметь, значит их надо раздавать да. пусть будут магазины, которые в которых будут ходить эти знаки, в которых будут только продукция. в отдельных магазинах, ну, пусть, это так пусть это будет. он сам это все сделает, но он это не может или не хочет, ну скорее всего и, и, и то и то. Так, ну все, надо будет закругляться, да. блин, опять мы дохрена про но это очень важно, я надеюсь, да. надеюсь, это достучаться до многих. Да. Плотно сегодня было, я думаю, поэтому. Просьба Хорошо. соратникам, соратницам, те, которые этот самый распространять э, то, о чем мы говорим, и продвигать. Потому что, опять же, вот поймите, мы очень доброе. мы очень сочувствуем те, которые там эти, хоть индивидуальные где-то какие-то события там в семьях, да, происходят, или псевдо -семья, где идет это насилие, где вот эта вся специальная эта операция, очень это болезненно. Поэтому, ну, решайтесь на все это дело, да, надо мир э, изменять. Чем бы вы более продвинутые, тем вы больше, больше можете сделать. Вот давайте мы это так вот, совершим вот да, эти... Да, вот. Тем более, что это вот уже делается, вот, допустим... Проремонтированные дороги наши. Оно лесах. не совмещается, понимаете, что где-то большой Бадабум и в то же время построено... Э, 570 километров дорог. Это только в ДНР и в ЛНР массе. у нас, понимаете? 16 мостов отремонтировано, 45 тысяч квадратных метров тротуаров отремонтировано. Как это совмещается? Там то взяли этот Херсон, то отдали Херсон, то еще какая-то линия Монергейма Суравикина еще какая-то. А вот эти цифры, и это можно проверить, потому что вот сестрица регулярно показывает, как в снежном ремонте эти самые. Любой из этих самых в любом городе вот показывала на этот, Харцииск. Понимаете, это реально. Это не пиздеж какой-то, что пробегает какой-то придурок желто блакитным в Америку и падает там низ да. перед этим самым. И не сказано, что от 100, нету видео, что вот столько починили дорожки чуть-чуть, и все, для рекламных, так сказать, целей. Это действительно масштабы. Так, давай так ладно, мы закругляемся. Сразу. Да. Благодарю без этого всех самого всех без за... долгого прощания. Ну, все равно благодарю всех за участие, поддержку потока. Мы за вещ вещание закругляем. Миша ссылочки он продемонстрировал, поэтому переходите. И в чате они регулярно, три раза он их показывает. В начале, в середине, в конце. И в описании. В общем, не ленитесь. Исследуйте. Любопытствуйте. вот и все, все будет. Ух, так. Еще много никнейм. Благодарочка. Взаимно. было вот. подтверждаю что вот эта практика с перелистыванием реальности все действует все фуречит причем фуричит здесь и сейчас на примере погады вот это проявляется так что вот такие пироги ну в начале стрима вот кто смотрит пересмотрите услышите это продолжьте да, Миш, да, подтверждаем, благодарим, благодарим. Так, сегодня у нас 30-е. Так, ну по этому самому, э, по плану, да, по плану мы встречаемся. Э, ну, это две значит, вечерка, два было. Второго этого самого. Второго, так сказать, января в скайпе, да, на вечерке. всем при, Всех приглашаем. Вот. Ну, а так желающие, значит, давайте этот самый мы, в принципе, можем и завтра, так сказать, всеночную провести, если будет такое желание. Ну, это э, не праздник, конечно, но все равно будет принято в абсолютного большинства семейные там всякие сборы. Так, все, всем пока. Всего доброго. Новых скорых встреч.